Российские военные накануне зафиксировали неопознанный самолет, который летел над нейтральными водами Средиземного моря в сторону российских объектов в Сирии, сообщили в Минобороны. Для опознания цели в воздух подняли дежурный истребитель с авиабазы Хмеймем. Летчик идентифицировал бортовой номер машины, ее принадлежность к ВМС США и взял самолет на сопровождение. После того, как американский самолет-разведчик изменил курс от российского военного объекта, истребитель вернулся на аэродром. В военном ведомстве подчеркнули, что все полеты ВКС России происходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр.